Внезапно, внезапно прибегает новая задача, и все, что ты планировал, все разрушается. Так будет. И от руководителя нельзя, нельзя отказаться. Руководитель должен эту идею тоже купить. Руководитель имеет право, как визионер, отменить цель вашего недельного рывка и поставить новую. И делать он имеет это право каждый, каждый день, потому что он визионер. Но руководитель очень хорошо должен понимать, что каждый раз менять цель рывка – это ударять в днище вашей лодки, снижать ее скорость на поворотах. Если вы хотите разламывать свою команду и дальше, вы меняете штурвал, как хотите каждый день. Если руководитель понимает, что от успеха системы зависит успех его бизнеса дальше, он начинает каждый раз взвешивать, зачем вопрос пропускать через вопрос «зачем» каждую свою задачу и оценивать, а готов я снова сломать ритм или нет. То есть нужно руководителю продать идею пропускать через «зачем», потому что руководитель тоже зачастую не успевает ответить на вопрос «зачем», он просто в панике вносится. Клиент попросил, надо срочно сделать. А зачем? Ну, клиент попросил. А клиент когда это будет показывать? Осенью. А сейчас зачем? Ну, чтобы скорее показать ему, порадовать. Сейчас зачем? Ладно, ладно, делайте свои задачи. Это первый аспект. Второй аспект. У вас есть честный инструмент визуализации, доска задач. Прибегает руководитель, вмешивается, разрывает рывок, говорит, ребята, я не прав, я виноват, но я сейчас должен поменять свои рывка. Хорошо? Покажи, какие эти задачи из рывка я должен убрать. <клышко> ладно, делай дальше свои задачи. То есть у вас есть честный механизм договоренности, не серии. Делайте, делайте, делайте, вот еще вам задачка. Ложечку на дорожечку. Нет, вы можете честно договориться, эти убрать, а эти добавить.